Доброго времени суток, вы с любовью из моего домика в деревне. Наверное, пришло время показать вам свои хризантемы, мультифлора. Были они посажены уже в 20-х числах мая, я долго искала, записывала, что-то не нашла я эту запись. Выписала я вот цветоводы любителя хризантем из Тольятти, эти черенки уже укорененные, ну, пришлось уже их посадить чуть поздно потому что у нас еще было холодно очень и какие же мне вот сорта пришли и как они отреагировали на пересадку на новое место жительства этот сорт вот хризантема называется вышиванка она относится к хризантем которые рано цветут она давно уже у меня цветет и только вот остальные уже за ней подтягиваются. Хрисантема у них просто разный период цветения. Но она не такая вот круглая, как бы мне думалось. Она вот таким кустиком растет. Вышиванка. Рядом с ней пристроился неплохой кустик. Это у меня желтый эльф. Вот такой вот, именно такой формы, какой в общем-то и планируется мультифлора. Не очень большой, но он вот, ну вот он такой рад, радует меня, такой солнечный, неплохой. Ой, ну вот это, вот эта красавица, конечно, из всех шести, которые мне прислали, которые я их выписала. Это Малфред Топинг. Она, конечно, очень хорошо, сидит с шариком. Вот она самая-самая такая эффектная из всех, какие посаженные были мною то есть и какие мне прислали это вот не распустилась но вся в бутонах не знаю насколько она у, у, сможет показать свою красоту потому что уже 20 числа октября это камилла ред хризантема эта хризантема относится к таким поздним цветущим вот что есть что есть но она вся в бутонах и цвет такой насыщенный красивый у нее мне нравится ну, и вот такой очень маленький, какой-то прям эльф-белый. Он так думала, я ожидаемо было, что это как то вот желтый. Но вот он такой что-то меленький, маленький. Не показал он всю свою красоту, какую бы хотелось. Скажем, действительно, если это мультифлора. И я посмотрела у, у продавца, что это очень красивый белый шар такой цветущий. Ну, не знаю, почему-то у меня вот он такой маленький раз маленький Тоже это мультифлора, она, она такая высокая, это рябинка. Мне она понравилась, что вот она стоит уже кустом, таким оранжевым, очень красивым. Ну тут тоже, видите, все еще бутоны в завязи. Она, видно, относится к разряду таких. Хоризонтем с поздним цветением, поэтому сажать, конечно, надо пораньше чуток, поэтому я уже сейчас... Готовлюсь, что буквально чем через какое-то время нам сказали, что на... Погода, прогноз погоды э, на той неделе, что это будет э, ну, уже прохладно. И вот мне придется их уже определять на хранение. На хранение я хочу их определить в подвал. подвал. У меня уже подготовлены емкости с грунтом, я их обрежу. И положу на хранение в подвальное помещение. Мне, конечно, все расцветки очень нравятся. Такого великолепия, как видела я у продавца, я не увидела. Этот цветок еще до конца не раскрылся. Но я думаю, что, коль я сама буду заниматься, рано очеренкую, и она у меня будет цвести раньше. Хранение хризантемы мультифлоры... Я отдельно покажу, потому что пока она у меня вот цветет, видите, какая красивая, я хочу ее определить. Можно попробовать в теплице, но это вот как маточник, конечно, у меня есть желание ее в подвал. У нас есть подвал, без проблем, я думаю, она там перезимует. У меня есть хризантемы, те, которые просто... Растут, я вам сейчас покажу, неплохая хризантема, но она у меня сидит уже давно, я ее не убираю из земли, я вам сейчас покажу. Просто она у меня сидит там всю зиму, зимует, не замерзает, но это не мультифлора, это другой сорт. Вот в другом месте у меня уже вот растет такая хризантема, которую я не убираю ее на зиму, желтенькая, очень эффектная, красивая. Но она высокая. Она высокая. Я так же придерживаю ее сейчас рукой. Она у меня вот этот вот с окопником. Видите, как пристроилась. Вот так кустик растет. Я ее оставляю на зиму. Что-то без проблем зимует. Такая красивая хризантема у меня. Но мультифлора, она не зимует. Ее обязательно надо убирать. Ну вот это вот у меня... Без проблем. У меня еще место здесь такое, ну, закрытое. И очень хорошо она зимует здесь. Многие сейчас уже убирают хризантему на хранение. Вот я хочу сделать это чуть попозже. Пока не хочется убирать вот эту красоту. Так много цветов. Смотрите. Давайте еще полюбуемся. В октябре цветут хризантемы. Хризантема не очень требовательна, скажем, в своем уходе. Конечно, вот во время цветения я поливала их монофосфатом калия, чтобы обильно цвели они. Но все же зависит еще опять от погоды. Вот в чем вопрос. Холодно, понимаете, погода, понятно, не благоприятствует цветению, если даже уже был снег. Но там калия я поливала, удобряла. Но хризантемы не любят большого перелива воды, поэтому вот тоже надо быть с этим осторожней. Сейчас уже влажная погода, в общем-то поливать нет смысла, я не вижу этого. Показала я вам свою хризантему. Вы вот посмотрели, что это действительно очень красивый октябрьский цветочек. Подарок осени. Мир вашему дому. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Thank you.